В Казанском федеральном университете состоялась лекция «Customer Development». Под этими словами понимается подход к созданию и развитию бизнесов с помощью работы над отношениями с клиентами, а не над самим продуктом. На лекции выступили американские эксперты Эд и Шот, которые рассказали о данном подходе, а также об университетской стартап-студии, которая уже активно функционирует, помогая студентам реализовать свой предпринимательский потенциал. Одна из основных целей стартап-студии – помогать людям развиваться, подталкивать к нужной цели. Она должна научить, как правильно взаимодействовать внутри команды, чтобы создать новый продукт, а не просто научить создавать проект. В стартап-студию могут приходить со своими идеями или включаться в те идеи, которые мы внутри себя ожидаем. Не только студенты, но и аспиранты, и преподаватели, и работники Кафеда. И это в целом возможность для как работников вузов коммерциализировать те наработки научные, которые у вуза есть. Нас пригласил преподаватель, чтобы мы конкретно на практике показали людям, как делать козделы. У них в рамках курса студентов будет задача сделать свой собственный продукт. Они уже отобрали крутые идеи. Вот и сейчас мы показываем инструмент, благодаря которому они могут из идеи улучшить и сделать, конечно же, свой стартап. Также эксперты поделились опытом, который поможет улучшить проект в университетской стартап-студии. В рамках этой студии студенты Казанского федерального университета могут защитить выпускную квалификационную работу, которая выполнена на основе стартапа и демонстрирует уровень подготовленности выпускника к работе в сфере бизнеса. Также Эд и Шот рассказали студентам о проблемном интервью, которое не менее важно для улучшения работы с клиентами. На данный момент на первую очередь ставятся это продуктовые идеи, то есть идеи, направленные на клиента. Перед тем, как создавать стартап, нам надо узнать, для кого он нужен, какие потребности он будет закрывать, какие проблемы сейчас сталкиваются потребители и вообще, ну, об этом все мы как раз таки и говорили. Отметим, что такие встречи студентов со специалистами помогают лучше изучить специфику студенческих стартапов, а также погружают будущих работников в тонкости предпринимательской деятельности. Стасия Упаева, Адалина Абдрахманова, Фарид Захид Аглы. Универньюз.